Венера будет находиться в вашем знаке, и это очень благоприятное время для отдыха, а также для того, чтобы больше радоваться жизнью и больше обращать внимание на тему отношений и на то, что приносит вам удовольствие. Поэтому, если вы не успели отдохнуть летом, то у вас будет еще такой шанс в начале сентября до пятого числа. Марс ⁇ планета активности. В сентябре месяце медленный. Он разворачивается в ретроградное движение и будет находиться до начала 2021 года в вашем 10 секторе, который отвечает за карьеру и развитие. И может появиться желание получать все и сразу в нескольких направлениях одновременно. Но вам важно все-таки научиться тратить свою энергию на какие-то самые важные вопросы. Каждый должен определить, что для него на первом месте, и не терять эту тему с поля зрения. Поэтому во многом то, насколько сентябрь будет для вас успешным, будет зависеть от правильной расстановки приоритетов, так как успеть много не получится. И поэтому тратить свои силы на то, что не является для вас главным, тоже не имеет смысла. 2 числа будет полнолуние в рыбах в вашем девятом секторе. Полнолуние ⁇ это кульминация, вывод, завершение какого-то процесса, итог, результат. И полнолуние в девятом доме ⁇ это желание показать свой авторитет. Девятый дом как раз-таки за тему авторитетов отвечает. Это период взаимодействия с теми людьми, которые считаются уважаемыми в обществе. Девятый сектор отвечает за юридические дела. Также это сектор, который имеет отношение к образованию. И к этим вопросам вы можете иметь какое-то отношение. Помимо этого, девятый сектор отвечает также за поездки в другую страну, взаимодействие с другими странами и культурами. Поэтому действительно некоторые раки будут иметь возможность в конце августа, в начале сентября куда-то съездить, отдохнуть. В день полнолуния Солнце будет в благоприятном аспекте к Урану, поэтому очень важно будет взаимодействовать с людьми, с единомышленниками, так как были затронут Ваш третий и одиннадцатый сектор. Это хорошее время для того, чтобы сплотиться. И именно люди, взаимодействие с людьми могут помочь Вам, скажем так, создать правильный образ по Девятому Дому. В целом это время очень активное, контактное. И, скорее всего, Вам просто Понадобится, взаимодействовать с большим количеством людей. 4 числа Венера будет в благоприятном аспекте к Меркурию и в напряженном к Марсу. И в это время очень важно не допускать, чтобы эмоции контролировали ситуацией. Нужно все обсуждать, нужно переводить все именно в плоскость разума, не допускать скажем так, чтобы эмоции вмешивались в ход каких-то дел. Так как будет затронут ваш десятый сектор, то речь идет о ситуациях, которые могут возникать на рабочем месте с вышестоящими людьми. Это все в дальнейшем может влиять на ваш авторитет. Это может быть ситуация, которая будет разворачиваться на глазах других людей. Поэтому очень важно все-таки не с позиции эмоций решать этот вопрос, а именно с позиции интеллекта по Меркурию. С 5 по 27 число Меркурий — планета коммуникации и поездок документов будет находиться в вашем четвертом секторе недвижимости. В этот период времени вы можете подписывать важные бумаги, связанные с темой недвижимости, обсуждать важные вопросы, связанные с недвижимостью. Это может быть период, когда вы будете планировать переезд или скажем, вопросы, которые имеют отношение к вашей семье или вашему месту жительства, будут требовать дополнительных обсуждений. Это может быть период, когда кто-то из родственников приедет к вам в гости, или же вы примете решение с семьей куда-то съездить недалеко. С 6 сентября по 2 октября Венера будет находиться в вашем секторе финансов, и это очень благоприятное время именно в материальном плане. Это период, когда вы можете позволить себе больше, чем обычно. Поэтому в целом время хорошее, как для приобретения чего-то нового, так и, в принципе, для продажи. Но в целом Венера во втором секторе обычно дает желание покупать что-то для удовольствия, что-то статусное и то, что будет оставаться в цене в течение длительного периода времени. Поэтому некоторые раки могут иметь желание приобрести что-то дорогостоящее, к примеру, украшения или вложить куда-то деньги и в дальнейшем извлекать из этой темы дополнительный доход. 9 числа Марс разворачивается в ретроградное движение по 14 ноября в вашем десятом секторе. В этот период будет максимальная концентрация на какой-то одной теме. Это время, когда вы буквально будете вкладывать усилия в решение какого-то вопроса. И по десятому сектору обычно карьерные дела идут, но не всегда, далеко не всегда. Это просто подчеркивает значимость ситуации, что то, чем вы будете заниматься, будет очень важным для вас. Поэтому для некоторых это карьера, но, конечно, не для всех. Вблизи 9 числа могут происходить важные очень ситуации. Обращайте на них внимание. Что-то может стремительно разворачиваться. Особенно это касается ситуаций, которые давали о себе знать еще в августе. С 14 по 17 число Солнце будет в благоприятном аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Будет затронут ваш третий и седьмой сектор. Это очень хорошее время для переговоров, для подписания важных бумаг. Это период, когда вы можете повысить свое влияние в какой-то сфере. Это период серьезного взаимодействия с людьми. И особенно это актуально для тех людей, чья деятельность связана с работой с людьми. Это период, когда вы можете повысить свой авторитет в обществе. 17 числа будет новолуние в Деве в вашем третьем доме. Такое новолуние может принести какую-то новость, важную информацию или начало по бумажным делам какого-то вопроса. Это период, когда может быть какая-то новость от вашего близкого родственника, брата или сестры. Это также период, когда вы можете начать рассматривать вопрос, связанный с автомобилем. Но в целом помните, что новолуние не дает сразу события. Это может быть только зарождение каких-то процессов, планирование или первые шаги к осуществлению той или иной идеи. С 21 по 23 число Меркурий будет делать квадрат к Сатурну и Плутону и Юпитеру. И это будет напряженное время именно в плане подписания каких-то бумаг, решения важных вопросов, обсуждений, так как будет квадратура от вашего 4 дома к 7. -му. Могут быть разногласия в семье, с родителями, поэтому лучше решение важных вопросов, именно связанных с недвижимостью, на эти даты не планировать. В то же время 22 числа Меркурий также будет в аспекте к лунным узлам, и это может дать какую-то полезную информацию, новость по теме недвижимости. Так что все таки на этот момент обязательно обратите внимание. Тем более, что также 22 числа Солнце переходит в ваш четвертый сектор недвижимости и семьи на месяц, и это поможет вам прояснить какие-то очень важные моменты, связанные с данными темами. 23 числа Марс будет в соединении с Лилит, и поэтому 20 числа сентября месяца для многих — это напряженное время. Тема контроля эмоций выходит на первый план. Это период, когда нужно думать дважды прежде, чем что-то делать. В целом, я бы не советовала вам начинать какие-то новые проекты в конце сентября месяца. 27 числа Венера будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. И это может дать вам хорошую идею по поводу финансов и заработка. Это время, когда стоит прислушаться к советам или идеям новым по поводу инвестиций или покупок. Это в основном должно быть благоприятно. 29 числа Сатурн разворачивается в прямое движение в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с другими людьми. В целом, в сентябре будут важные развороты планеты. Я обязательно сниму на эту тему отдельные подробные эфиры, так что оставайтесь на связи для того, чтобы получить дополнительную важную информацию. Сейчас могу сказать, что если кратко, то Данные развороты помогут вам решить какие-то важные вопросы, связанные с темой взаимодействия с другими людьми. А также это может быть период, когда дела у вашего партнера по браку начнут стремительно идти вперед, так как обилие ретроградных планет летом могли затормаживать тему партнерства, и в частности дела вашего мужа или жены могли развиваться не так быстро, как хотелось бы. 29 числа Венера будет в благоприятном аспекте к Марсу. Но мы помним, что Марс в соединении сливит и затронут ваш сектор финансов. Поэтому, как раз таки, эта дата является провокационной в плане личных отношений и в плане финансов. Поэтому будьте осторожнее. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Пишите, как у вас проходит этот месяц, будем с вами на связи, желаю вам всего хорошего, пока-пока!